В Швейцарском карьере работает 110-тонный электрический самосвал, который никогда не нужно заряжать, поскольку он накапливает достаточно энергии во время спуска с грузом. Самый большой в мире электромобиль используют для перевозки извести и мерзлого грунта со стороны горы на цементном заводе вблизи Билле. Однако он выделяется не из-за своих размеров, а благодаря уникальной технологии питания. Которая позволяет ему непрерывно работать, не потребляя энергию из внешних источников. Суть в том, что самосвал массой 45 тонн заезжает на 13 градусный подъем и забирает 65 тонн руды. Затем при спуске по склону с более чем удвоенным весом система рекуперативного торможения гиганта собирает достаточно энергии для полного восстановления заряда аккумулятора необходимые для подъема. Каждый день самосвал совершает около 20 поездок и производит колоссальное количество электроэнергии, что позволяет сэкономить за это время от 50 тысяч до 100 тысяч литров топлива по сравнению с типичными дизельными аналогами. Грузовик разработан на базе платформы КамАЦУ. Электросамосвал оснащен аккумуляторами на 600 киловатт, массой 1982 килограмма мотором на 982 киловатта и может разгоняться до 40 километров в час.